Блядские блять бесы взяли, отпрыгнули от меня. Да вы рофлите. Угу, угу, ммм, ммм, ммм, идут, идут, ммм, ммм, ммм, ммм, ммм, ммм, мм, мм, мм, мм, мм, мм, мм, мм, мм, Угу, получишь. Развернешься, потом уйдешь. Удачи. Плинки на рогу. Плинки в жопу только. И клинки вы чё с Луны свалились что ли? Еще чё брутозавра может? Вот, и как бы если она бы сейчас на себя повешала щит, то я бы мог прорвать язвы и ей его сбить. За прохождение дают реколор сета Т20. Из гробницы Саргераса. Также тебе дадут Ачиву за его получение. Ну, если у тебя нет этого сета. еще но если все семь испытаний пройдешь, что маунта дадут в легионе давали выы сейчас не дают Ну как бы мы и не в легионе. Всему свое время. Трансмог друида в форме реколора. Ладно, область, чумы не сделалась, это важнее. Я отхилюсь. А вот платформа нихуя не почистится. Так, пора уже жнецы навешивать. А что это нафиг башню? Хороший контент, превосходный, я бы сказал замечательный. Ты что? Не хочешь в башню? Какая жалость. Все же ее так просили, все хотели ее, а ты ее не хочешь. Ты что? Может быть ты из этих? из тех, кто не любит нововведения в мире Варкрафта, таким не место. Башня это хуйня, а не контент-костель по факту. Я с тобой полностью согласен. За все семь испытаний Маунта книжку дает. Ну, то есть это и одно хиловское, и одно танковское, там на всяких разных спеках, там тудым-сюдым. Угу. Что, да, ну кил что ли? Прикинь, 200 хп. Бам. Кстати, эти бесы дают ей иммун. Если я бы не убил бесов, я бы вайпнулся. А потому что под пожалел. под войско таймил. Думал, типа, войско откатится еще. Заебись, прошел. Найс. И че? Надо на танка теперь проходить. Ну я прошел все. Найс, хорошо.